Всем подписчикам привет! Сейчас покажу вам один результат нашего эксперимента по выращиванию курни сушек на приусадимном участке. Проверяем гнезда, из в которых несутся эти куры несушки эта процедура у нас идет ежедневно в обед где-то три гнезда смотрим в первом три яйца два яйца 5 и последнее третье гнездо 5 яиц то есть они сегодня сделали у нас рекорд 10ю яиц от 10 несушек но обычно, в течение этого месяца мы получаем от 8 до 10 яиц. Вот такой вот небольшой участок, небольшой приусадимый участок, на котором установили этот самый курятник, мини-курятник. Он рассчитан на 10 кур несушек. Курицы были куплены из птицефабрики, то есть это куры-молотки, которые продает местная птицефабрика. Всего 10 кур сушек, петуха нет. И в каком состоянии они были проданы, это спустя уже почти месяц. Они обросли, были ободраны все с выщипанными шеями, и, соответственно, получили уже полноценное питание. То есть ежедневная трава, кормежка по расписанию, два раза в день, это в обед трава. Вот 10 курни сушек сейчас стабильно дают от 8 до 10 яиц, в день но яйца по своему качеству никакого сравнения не имеют с теми что продается в магазинах то есть яйцо уже совершенно другое по вкусу и по цвету у всех кур стали красные гребешки это тоже одна из характерных черт при полноценном питании при достаточно разнообразной пище сбалансирования у них покраснели гребешки то есть цвет гребешка показывает о состоянии здоровья на выгоне у нас земля то есть пол земляной и травы мы доставляем вдоволь живут они вот в этом домике метр двадцать на метр пятьдесят и э, кушают уже совершенно другую пищу вот такой эксперимент себестоимость э, яйца сейчас примерно около 30 рублей исходя из цены корма который приобретается на местном сельхозрынке. Ну а смеси уже со стола идут. Вот такой эксперимент. То есть подспорье неплохое для питания в течение лета. А по осени они зимовать у нас не будут. Мы их просто, так сказать, пустим на суп. Всего доброго. До свидания подписывайтесь на канал